Приветствую, друзья! На связи Елена Туманова. И сегодня я вам расскажу, как работать с кабинетом интернет-магазина Бестбепик. Переходите в ваш личный кабинет. И первое, что вам нужно сделать, это нажать кнопочку «Счет» или «Аккаунт». И вот здесь я вам сейчас покажу очень важную функцию, Которая необходима для того, чтобы правильно выставлять людей свои бинарные ножки влево или вправо. Ситуации могут быть разные: вот так вот листаете вниз, вниз, и вот здесь предпочтение, размещение бинарной ноги. Либо чередовать влево-вправо, либо вы можете выбрать левая нога, правая нога. Мне нужно, чтобы люди ставили, вставали теперь все последующие мои приглашенные вставали в правую сторону, поэтому я выбираю правая нога и сохранить профиль. Объясню, для чего это нужно сделать. Ситуация бывает такая, когда вы пришли в систему и вы попали в ногу активного вашего наставника и одна ножка у вас начинает левая или правая у вас начинает активно расти. То есть вторая ножка не успевает, для того, чтобы вы регулярно получали баллы со всех приглашенных, вы пригласили, не вы пригласили, то есть все люди, кто находится в вашей структуре, они все могут приносить вам доход, для этого вам нужно наращивать ту ножку, приглашать людей в ту сторону, где у вас мало людей, вот у меня спонсорская нога левая очень большая соответственно все мои партнеры одного я пригласила влево это обязательно одного я пригласила вправо это обязательно и далее все партнеры я буду ставить свою собственную ножку которая отстает от спонсорской ну а отчисление по бинару происходит меньшей ноги. Что такое маркетинг, что такое левая нога, что такая правая нога. Надеюсь, вы это уже знаете. Если еще не знаете, то обязательно приходите на благотворительную академию. Обязательно зарегистрируйтесь в благотворительную академию «Успех вместе». Проводятся обучающие вебинары. Также вы можете зайти ко мне на канал YouTube «Плейлист Best Бэпик» и найти видео о маркетингу. Ну, а я с вами прощаюсь, это очень важная функция. Да, еще что вам нужно сделать, проверьте, что все у вас было заполнено. Вот здесь идентификационный номер плательщика, вот сюда поставьте номер вашего ИНН или номер социального страхования, это для, для России, для того, чтобы у вас не было никаких недоразумений в получении посылки этот номер никуда не будет передаваться ни для налоговой ни для кого здесь нужно для того чтобы посылки к вам приходили без перебоев обязательно сохраняйте и на этом все выставляйте правильно очень удобная функция регулирования ножек лево и вправо это позволяет вам совершенно самостоятельно и грамотно вести свой собственный бизнес на этом все и до следующего урока